Ребят, всем доброе утро, всем привет, всем привет. Добро пожаловать на суточную дозу удивительного номер 470. Меня зовут Виктор Бандолет, я являюсь создателем сообщества номер один, успешный предприниматель домашнего бизнеса. и В группе, которую вы сейчас смотрите, суточную дозу удивительного. И мы с ребятами, с экспертами специально создали суточную дозу удивительного для того, чтобы... Заряжать вас зарядом импульса и правильным, там, так сказать, знаниями. Хорошо, ребят, добро пожаловать с утра пораньше. Не каждый может себе позволить ä, быть на суточной дозе удивительного в 10 часов. Когда-то мы года два тому назад начинали это движение. Как вы можете увидеть, это уже 470-е. 470, -е, 470 -е эфир. эфир. Представьте, кто-то боится проводить прямые эфиры, кто-то откладывает на потом, пока кто-то откладывает свой, свой результат, свое будущее, то мы уже сделали 470 эфиров только в данном сообществе. И это не считая отдельных вебинаров, мастер-классов, каких-то квестов, тренингов и так далее, и так далее. Поэтому всегда наблюдайте за теми людьми, которые вас вдохновляют, которые в принципе на которых вы хотите равняться за результатом и вы можете моделировать то что делают они. они наверное не так просто это делают, значит в этом есть некая логика и поэтому действуйте да? то есть в сегодняшнее время повторить кого-то и увидеть какие-то рабочие фишки намного проще чем когда-либо. И сегодня я с вами хотел бы поговорить о неизбежном будущем сетевого бизнеса, сетевого маркетинга, MLM бизнеса, как хотите называть и как вам удобно, потому что а, скоро 2020 и возможно произойдет некий конец света, который нам пророчат уже десятилетиями. И сегодня, если вам актуально то, что мы с вами делимся, если вы действительно хотите услышать что-то интересное, что-то зажигательное, я вас попрошу всем поставить лайки, я вижу, что кто-то засыпает меня лайками. И а, сделайте прямо сейчас репост, поделитесь данным эфиром у себя на стене, для того, чтобы это увидели ваши партнеры, ваши спонсоры, ваши коллеги, потому что если они... Не пересмотрят а, свои убеждения. Если они не пересмотрят а, свои действия и свои взгляды на сетевой маркетинг, скорее всего 2020 год станет а, их последним годом существования в бизнесе. А, просто рынок, сама индустрия сетевого маркетинга их исключит а, с этого бизнеса, потому что они не смогут конкурировать. Со всем тем большим наплывом партнеров, которые в принципе на... тактик, стратегий, а, раз... разных инноваций, которые а, сделают этот бизнес совершенно другим. Итак, ребят, на самом деле, а, какой конец? Я прочитала, что год Крымы будут мега денежные. Год Крымы? Что за год Крымы? Год Крыма? Или что? На самом деле, а, год крысы, ага, ну понятно. Смотрите, ребят, я хочу вам сразу же рассказать плачевную статистику, которая существует на сегодняшний день в индустрии сетевого маркетинга, чтобы вы понимали, к чему я клоню и почему я решил затронуть данную тему. Если вы не знаете, кто я, я уже больше 9 лет в индустрии сетевого маркетинга, и я автор книги «Формула привлекательного маркетинга», автор 10-дневного тренинга по онлайн-рекрутингу. И, кстати, если вы до сих пор не прошли этот тренинг, я рекомендую под видео прямо сейчас, либо в посте есть ссылка на 10-дневный лагерь по интернет-рекрутингу. Почему вам его крайне важно пройти? И прям зарегистрируйтесь здесь сейчас и потом приходите на эфир снова. Потому что я один из, из, не из не, сказать, небольшого количества экспертов в интернете обучаю стратегиям. Вы должны понять, что в интернете и в маркетинге, в продвижении вечно зелеными только будут стратегии. А тактики, такие как продвижение ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграме, еще в других каких-то социальных сетях, какие-то маленькие инструменты, рассылки, чат-боты, это временное явление, которое рано или поздно изменится другими явлениями. И если вы сегодня их активно не используете, вам крайне важно знать стратегии, которые постоянно, работали 10 лет назад, которые работают сейчас и будут работать еще через лет 10, потому что стратегии это э, психология, это поведение человека в онлайне, ну по крайней мере тем стратегиям, которые я обучаю, которые всегда будут работать, а те тактики, которые вы будете видеть, нововведение в интернете, вы всегда можете насадить на стратегии. Я сегодня вижу очень большую, большую проблему. Я сегодня вижу очень большую проблему предпринимателей маркетинга, потому что они зацикливаются на тактиках, не зная стратегии. И когда только через полгода меняется Facebook, меняется ВКонтакте, меняется алгоритмы Инстаграма, сразу же э -э, лидеры, топ-лидеры и те предприниматели всем маркетинга, которые обучались тем либо иным инструментам, впадают в огромную депрессию, потому что то, что они наработали э -э, за полгода, а им нужно переделывать и пересматривать свои взгляды. И это очень большая глобальная проблема. Поэтому если вы не хотите сталкиваться с данной проблемой, если вы хотите постоянно быть, так сказать, руку на пульсе держать, перейдите а, по ссылке под видео, либо над видео, смотря как вы смотрите в посте, есть ссылка на мой 10-дневный лагерь по интернет-рекрутингу. И обязательно этих 10 дней изучите от А до Я. Там будет возможность получить мою книгу «Формула привлекательного маркетинга», поэтому не теряйтесь и возьмите этот справочник, как я говорю, это новые уроки на салфетках 21 века. Хорошо, ребят. И сегодня вот что происходит. К сожалению, каждый второй, то есть 50% любых новичков, которые приходят в индустрию сетевого маркетинга, не продерживаются даже первого года. То есть через каждые три месяца, зачастую каждые три месяца, а максимум это год, 50% новеньких новичков в индустрии сетевого маркетинга уходят с этого бизнеса вообще. Потому что до сих пор пропагандируются методы старой школы, список звонок встреча, методы, которые просто убивают напрочь и не дают возможность, так сказать, разбить узы. Свободного предпринимательства, масштабного предпринимательства, которое может позволить просто невероятные возможности вырасти намного быстрее, чем просто сидеть, депрессовать упасть в апатию и думать как же позвонить своему списку, как же стать неким авторитетом для своего окружения чтобы они хотя бы согласились прийти на встречу в кафе и провести им какую-то встречу о том, о чем сам не знаешь о чем. И если еще нету спонсора который, либо спонсор, который сидит где-то за тысячу километров от вас и говорит, короче, спеши, пиши список и не помогает вам проводить трехсторонние встречи, можно сказать что вы сразу же в проигрыше. Можете не начинать даже этот бизнес, потому что вы в нем разочаруетесь и потом будете говорить, что это секта, это пирамида, это вообще что-то очень плохо. Вы даже свою детскую психику разрушите, вы даже опыта, навыка, как такого не получите, потому что все, это сразу же большой шквал негатива в вашу сторону. И 50% уходит с этого бизнеса. И более того, 3 человека из 1000, 3 человека из тысячи зарабатывают деньги в сетевом маркетинге. Не 1 процент, не 2 процента, не 5 процентов, а 0,3 это какая десятых, наверное, да? 0,3 зарабатывают в сетевом маркетинге. То есть они выходят с нуля. То есть они выходят в э, самоокупаемость, как в бизнесе, и начинают зарабатывать. Все почему? Потому что сюда приходят детские садики, люди привлекают не своих идеальных партнеров, вот как у меня команда. Им У нас сейчас э, проходит определенная внутренняя академия, где я обучаю действительным стратегиям, актуальным стратегиям MLM бизнеса через интернет. И э, многие уже в сетевом годами, десятилетиями, но они до сих пор не понимали, что такое э, э, партнер мечты, клиент мечты. Это не ваша целевая аудитория, это не аватар, это ваш клиент и ваш партнер мечты. Это то, с кем вы хотите построить бизнес. Это тот, кто вам построит бизнес. Не абы кто. Да? То есть не авось кто-то захотел, при, пришел к вам в команду. Не тот, кто пришел к вам в команду, через три месяца ушел. А тот, кто э, приходит вам с ним приятно работать, он в самые кратчайшие сроки становится самостоятельным и начинает делать результаты. Вот это называется бизнес в кайф. И поэтому, когда мы зовем Васю Пупкина и просто делаем какие-то хаотичные вещи в социальных сетях, в офлайн бизнесе, прозваниваем свой список знакомых, это огромная ошибка. И благодаря стратегиям, которые вы можете изучить, опять же, в том же 10-дневном лагере, вы можете взять колоду карт. Да, то есть наши идеальные партнеры наши идеальные клиенты это наши тузы в колоде карт и для того чтобы колоду карт прогортать их нужно быстро все э, пройти. Да? То есть некоторые тузы могут попасться сразу. Некоторые тузы могут попасться на протяжении всей колоды. Некоторые тузы могут попасться в конце. И возможно 4 тузов, тузов вам будет мало для того, чтобы построить этот бизнес. И вам придется одну колоду карт перебрать и начинать другую колоду карт э, э, гортать и просматривать. Потому что сетевой маркетинг это игра больших цифр. 0,3%. Из-за того, что мы приводим сюда, абы кого, и тот, кто не готов и не построит этот бизнес, статистика вот такая удручающая. И когда мы начнем действительно работать на результат, когда мы начнем привлекать профессионалов в этот бизнес, которые намерены построить бизнес, неважно сколько времени пройдет, но это люди, которые знаете, вот с внутренним стержнем внутри, это люди, которые изменят индустрию сетевого маркетинга. И вот что было еще буквально 8 лет тому назад, вот что было еще буквально 7 лет тому назад, когда я э, впервые познакомился э, с индустрией через интернет, да, то есть как продвигать бизнес через интернет. Я своего наставника 8 лет тому назад впервые нашел через интернет. Я начинал этот бизнес чуть более 9 лет тому назад. Это была обычная компания с БАДами, э, которую я продвигал на земле, но буквально через год я понял, что я в тупике и мне нужно что-то менять в своей жизни. И тогда впервые встретил своего наставника. И тогда было достаточно создать свою группу, создать свой блог, генерировать какой-то бесплатный контент и написать бизнес со мной. Из-за того, что этого было это что-то было вновшество. новшества кто-то начал делиться контентом кто-то начал обучать сетевиков тогда можно было построить этот бизнес очень быстро только таким методом просто генерируя контент просто написать что у вас есть какой-то бизнес и люди смотря ваш контент переходя на мой бизнес и они хотели быть вашими партнерами но год за годом Инфобизнесменам становилось все больше Людей, которые приходили на рынок Становилось все больше Людей, которые заинтересованы строить бизнес Через интернет, становится все больше И с каждым разом конкуренция растет С каждым разом Клиент, партнер становится намного умнее и его нужно все больше и больше удивлять. Просто генерировать контент и написать «мой бизнес» уже не работает. Да, он работает, но совершенно мало. Так, таким образом построили очень многих гуру, куру, свои бизнесы. Возможно, вы знаете там Артем Нестеренко, Антона Гафонов. И так далее, и так далее. Они наработали именно таким образом огромные базы подписчиков, огромные базы людей, на которых они начали влиять. И потом, когда правила игры менялись, они просто делали рассылочки и рекрутировали в свой бизнес такое количество людей, которое им необходимо было. Но сегодня эти люди обучают только тактикам. Это замечательные наставники, замечательные учителя, замечательные примеры для подражания. Но, к сожалению, если не знать вечно зеленых стратегий, эти тактики разрушат ваш, ваш бизнес. Возможно, они выстрелят тогда, когда они актуальны, здесь, сейчас. Но через полгода вам нужно будет пойти опять им заплатить деньги, для того, чтобы они вас научили новым стратегиям, либо новым тактикам, новым инструментам, алгоритмам и новым каким-то удивительным вещам а, поэтому ребят если вы э, девочки 10 10 это что такое девочки 10 10 ты, ты, ты, ты, ты туда написала точно девочки 10 10 а, и я знаю очень много топ-лидеров лидеров которые выходили на миллионные товарообороты э, в своих компаниях и из-за того что они не захотели адаптироваться работать через интернет, они просто-напросто ушли с рынка. Просто ушли с рынка. Представьте, у, вас, у них был сетевой маркетинг, выстроен годами, десятилетиями, которые они построили в 91-х годах, в 2000-х годах, которые им приносили объем в десятки миллионов долларов в год. Это чеки в 10-100 тысяч долларов ежемесячно. И просто их бизнеса не становилось, потому что они не захотели адаптироваться. Они не захотели меняться вместе со временем. И меня однажды нанимали даже такие партнеры одной из известной сетевой компании, члены советов директоров. Это самая последняя, так сказать... Квалификация в их сетевых компаниях это те люди, которые ну, являлись там чеками номер один своей сетевой компании. Это те люди, которые имели авторитеты, которые уже давно построили бизнес. Но те люди, которые очень сложно, которым, у, у которых была команда выстроена, тех людей, которые в принципе в априори не хотели переходить в онлайн. И у них было только два пути, либо строить новую команду через онлайн, либо как-то пытаться перетащить всю свою старую команду и научить работать через интернет. И если бы они этого не сделали в самое ближайшее время, их команда буквально через полгода, через год просто упала бы в два раза, а потом вообще в принципе ушла в небытие. Поэтому это очень страшно, это очень страшно, когда ты потратил практически всю свою жизнь и ты не меняешься со временем, это может привести к огромному краху. Поэтому, дамы и господа, мои хорошие. Те ребята, которые здесь смотрят. Если вам важно а, идти в ногу со временем. Если вам важно а, строить этот бизнес качественно. Не обращайте внимания, пожалуйста, на тактики. А, обращайте внимание на стратегии, а потом только на тактики. Стратегии к а, стратегическим а, способам продвижения. Это видео маркетинг. Да? Ну, это то, что я вам рекомендую. Видеомаркетинг, привлекательный маркетинг это то, чему я обучаю. Да, то есть вот в 10-дневном лагере, потому что привлекательный маркетинг это а, та механика, в которую в себя включат все инструменты онлайн: интернет-продвижение, видеомаркетинг, копирайтинг, e-mail маркетинг а, и все остальные присущие вещи, как таргетированная реклама, контекстная реклама и так далее, так далее. И а, копирайтинг, видеомаркетинг. Это, вот, вот эти две, я вам рекомендую сконцентрироваться, сконцентрировать на них очень глубокое внимание, потому что продавать через текст, это работало 10 лет назад, это работало сейчас и это будет работать еще через лет 10, и, а то и больше, а то и всегда. Если вы знаете копирайтинг, вы сможете продавать не только через текста, вы сможете продавать и через видео. Поэтому, ребят, это два главных навыка, которые вам крайне необходимо осваивать постоянно. Копирайтинг, написание постов, написание писем, написание, написание рассылок, запись видео, продажи через видео. Также продажи, переговоры, выступления на сцене. Да, то есть это то же самое, вот оно, видите, соотношение, когда вы проводите прямые эфиры, коммуницируете со своей аудиторией. Это ну, как бы нарабатывается данный навык. Поэтому всегда сконцентрируйтесь на тех знаниях, на тех стратегиях, которые будут работать всегда, которые неизбежны. Если вдруг интернет пропадет, какие навыки, как вы понимаете, какие навыки вам понадобятся в будущем, для того, чтобы быть на плаву. Поэтому, ребят, прямо здесь сейчас э, регистрируйтесь, если вы еще этого не сделали. Пройдите мой 10-дневный лагерь. Это полностью бесплатно, но вы поймете, в какую сторону вам, в принципе, копать нужно. И э, давайте, ребят, по вопросам наша суточная доза удивительно это 15-20 минут вашего заряда бодрости да то есть заряда умственного импульса и мы с вами уже общаемся 19 минут давайте возможно какие то вопросы сделайте репост к себе на стену чтобы больше людей понимали да то есть чтобы просыпался народ год крысы нужно просто напросто начать и продолжить с импульсом да то есть с большим рывком и когда вы освоите интернет-технологии, интернет-навыки, вы никогда не останетесь у разбитого корыта, потому что э, компания может поменять маркетинг-план, компания может поменять качество продукта, компания может поменять вообще условия, и э, ваш актив — это люди. Когда вы научитесь собирать вокруг себя аудиторию, а это можно сделать только благодаря стратегиям, да, то есть, э, которым вы сможете обучиться в 10-дневном лагере, вы всегда будете на плаву, потому что вы всегда будете э, при деньгах. Все, ребят, если вопросов нету, всем хорошего начала недели, всем пока-пока и до следующих встреч. Пока-пока.